Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск «Играю все подряд». Нахожусь я в галерее «Висмайя». Спасибо хозяину Артана, «Артане» за то, что предоставил это помещение. Шикарное. Вот посмотрите, какие тут великолепные стоят Экспонаты. Ну, это не совсем экспонаты, это на продажу все. Да, и сегодня у нас в меню 6 э, произведений. Так, первое. Шизгара, то есть «Шокин Блю Винус». А дальше... American Boy комбинация Drunken Sailor, народная песня 30 лет Сектор Газа Song of uh, Chris Chirster, да? Или так. В общем, песня о Сидре Chanson de Sider И если бы не было тебя, она же Sektun Existe Pajuda Sen Так, ну поехали Вот так, наверное, лучше, да? Так, ну поехали Значит, э -э Шизгара Вступление там и пошли вот эти аккорды стандартные. Да? Понятно, что аккорды тут несложные. Давайте по мелодии разберемся. Значит. Песня классная, давайте, пишите тогда, если кто, как обычно, наберет больше комментариев. То... Дальше, American Boy. <coughs> там у нас, по-моему, что-то такое, типа имитация тремола балалайшного в ужасном виде. И хочется сразу задать вопрос, неужели, когда писали эту песню, не могли найти балалайшника, чтобы он записал вот эту... Вот... Что-то такое, да, там у нас звучит в оригинале. Так. Минор тоже. Фольжор потом и дальше. Ну, как-то так. В общем-то, нормальная песня, тоже такая заводная. Так, дальше. Uh, what shall do we with Drunken Sailor? Ну, в общем, полное название. Ну, понятно, Drunken Sailor. Так. Ну, в общем-то, песня тоже несложная. Две две гармонии всего, два аккорда. Нечего играть особо. Так, далее. 30 лет. Но ну, я ее играл как-то для ТикТока, поэтому... Аминь, мир, да. Конечно, полагается. Так. В чем-то, да, тоже заводная песенка. Так что голосуем в комментариях, как обычно. Дальше. Песня о Сидре. В общем-то, э, вот это какая-то получается, ми минор. Может быть, ее лучше вниз перенести. И тот вариант, который вот на слуху. Или можно... Тоже все минор переняли. Вообще в любой тональности она хорошо. Нет, сейчас если ми минор, то получается тоже нормально подходит. В общем, давайте так, если понравится. Верхний вариант, пишите так, значит, песня о Сидре вверху, если в нижней, то есть песня осидри внизу. А может быть, ее сделать просто в, сразу в, в обеих тональностях? А? Внизу? А потом наверху? Ну, ладно, в общем, наверное, так и сделаю. Хорошая идея, кстати. Так, если бы не было тебя... А, да. Да. да, в общем-то, думаю, что лучше сделать в си миноре, поскольку, да. поскольку си минор это на самом деле оригинальная тональность. Для этой песни, насколько я помню. И там идет модуляция еще, но ну, мы без модуляции сделаем нормально. Вот. Спасибо за просмотр. В общем, жду ваших комментариев. Да? Э -э -э здесь пишите комментарии только по э -э выбранным мелодиям. О вопросах имеют в другие видео, чтобы здесь не путалось ничего. В общем, 6 песен вам на выбор. Все, ставьте лайки, балаки. Увидимся в следующих видео. Пока!